Данное видео создано в развлекательных Пожинься. целях. Все показанное сегодня поэзию Руэда. а мне семечек, а мне. Здравствуйте, ребятушки, с вами расхититель помойки. В этом видео вы увидите, как я зарабатываю на мусорных баках. И вы узнаете, сколько можно на этом заработать. Все по классике, с вас лайки, с меня топовый контент, который вы заслужили. Это видео выходит из Краснодара, потому что я сюда переехал. Мне здесь очень нравится, и вам тоже понравится, потому что здесь э, вообще офигенно. Все дальше сами увидите, и выпусков будет очень много. О, ребятки, однако, здравствуйте, краснодарские кормилицы, ждут и зовут меня. И я уже вижу крупную кормилицу и бутылку пива. Ребятки, я вам отвечаю, бутылка пива. Блять, разлил но. Я пива не хочу. Это пиво, реально, оно даже прохладненькое. Кто-то купил, попил и передумал пить. Оно реально прохладное. 4,6 оборота. Не, я не хочу пивасик. Но это какое-то заграничное. Ребят, реально, полная бутылка я вот пролил, блин. Коробку эту берем, и люх для находок. Вот так вот. Давай окна откроем, чтобы мы также закидывали находки, как в пассате. Коробочки подготовили для находок. До этого на помойке нашли вот такие вот целые лапти на продажу из Декатлона. Футбольные бутсы. Я я так понимаю, целые, полностью. Что там, Илюх? прер Кардин коробка. Ой-ой-ой, какая-то же эта шляпа с рынка. Убогие, жесть. Ароматит кормилица. Потому что тут сейчас 30 градусов жары, ребятки. А вы как думали? Ой-ой-ой, жесть. Ну, видишь, люди, главное им снаружи, чтобы все красиво выглядело. А то, что внутри пофиг. Это есть такие люди, ребят, как эта сумка. Они снаружи красивые, там идеальные, офигенные. А внутри очень грязные, гнилые. А вы задумывались над тем, что мы... Можно купить за 100 рублей да скорее всего вы постоянно об этом думаете и я тоже об этом думаю и холодные у ребятки если... капец качество говно вот это по-любому с рынка, лапти вот эти вот, по-любому с рынка. Или, знаете, Менбур, бренд Менбур. Это, наверное, бренд, вот это, знаете, нейм no магазины в торговых центрах. Где хер пойми, какой бренд и стоит дорого. Может, их тысяч за 10 кто-то купил, а они вот такого качества. Ребятки, как вам это местечко, знакомое, нет? Я думаю... Многие, кто местный, поймет, где я нахожусь. Это кормилицы на юге России. Тут очень тепло. И я думаю, будет очень комфортно их разорвать. Потому что деду надо и разрывать кормилицы. Ой, я в шортиках, футболочки, мне по кайфу. Помоечки горяченькие такие. Жарко, разрывать кормилицы жарко. Коробочка вот эта. Деду надо для находок. Возьму. Ля, ребятки, ля. Кто-то делал ламинат. Не кусочки ламинатика остались здесь. О, медные проводки. Ну да, реально. Толстожильные еще медные провода. О, еще медяшечка. Еще. О, бокорезы поломанные. Вот куски меди. Вот это надо. Вот это я всегда беру такое. Смотаю вот так в клубочек эту медяшечку и замотаю вот так, чтобы она не рассыпалась и никуда не делась. Хоть кусочек, но надо. По кусочку, по проводочку. О, еще кусочек, медяшечки. По кусочечку, по проводочечку. Я сейчас кусочничаю, ребятки. Вот как на кусочничал, ребятки. Хорошо, Илюх. Ой, ой, ой. вы на хаты, Илюшечка, вы нас хаты. Да. Смотри, что выпало, глошка Глошечка, ребят О, работает, работает глошка, ребят Удроченная, но целая Чистить и можно пользоваться Глоди дуна, да, это чего? Лента атласная Что такое лента атласная, ребят, кто знает Я не понимаю, что это такое Для цветов, наверное Не, О, какая-то расческа Купят такое, да <гас> Да ну нахер, чувак Да ну нахер, да как так Ребят, это Кенноновский объектив. Canon 1855 миллиметров. Второй. Image стабилизейшн макро. С еще и со стабилизацией. И с этим светофильтром. Прикинь, хренеть он даже может рабочие вообще нормальные кормилицы, я смотрю. Не, не, это. Но тут автофокус короче есть. Вот стабилизацию можно включить, авто... отключить и автофокус. А это меняется это. Ну да, может он заедает, конечно, но ничего страшного. по-любому будет работать. Хоть, хоть как, хоть как. То есть или в мануальном режиме, или в автоматическом. Но это просто бомба. У тебя деду надо. Надо его завернуть также в тряпку, чтобы он не разбился. Обалдеть, ребят. Такой объектив стоит на Авито вот столько. Как вам цена? А я его продам, ну, чуть-чуть подешевле. Просто бомба. Проверить, кстати, я его не смогу, потому что у меня нет такого этого... О, нифига себе, Polaroid. Светофильтр, светофильтр Polaroid 55 милли... А, нет, 58 миллиметров. Офигеть, ребят, светофильтр вообще себе заберу Он на объектив. Снимается. Он снимается, да. Он вообще бомба. Чувак, это мы нормально заработали сейчас. Нет, лучше закрути, не лапай там это... Линзочки, вот все целое, ребят Пылинки слегка есть сверху А тут тоже чуть-чуть пылиночек и все Офигеть, чувак Это просто топ Такие по 5000 где-то продаются Я точно не могу сказать, но ребята до этого глянули уже по скриншоту Но я думаю, мы заработаем 1400 Давай в это Офигеть, просто бомба Ребятки, вот кормилица Хорошенькая А сейчас я вам покажу Стребухмобиль Приобрели недавно вот вот такую тему для деда топовую. Volkswagen пасатик-полосатик. Вот, за 77 тысяч, ребятки. Для помоечки. Самое то универсал большой. Но кто шарит, тот поймет. Потому что это Volkswagen B3 универсал. Пушка гонка, ребятки. А это Илюха. Готов расхитить вместе со мной эту кормилицу. Че сидишь, блять? Кого ждешь? Пошли. Закрывай а то на эту тему. Мы тут в тот раз нашли Пробочки для заднего прохода В большом количестве О, прикинь, люх, тут топовый чемодан Ля, Ярык, нормальный чемодан Колесики целые А, вот, его кошак подрал Поэтому выкинули Слушай, ну мы его можем взять Мы в него находки, да, сложим На барахолку с ним поедем Он же целый так-то Ой-ой-ой, чувак, он не пустой В нем топовый пауэрбанк Сяоми, чувак, он как новый Этот пауэрбанк как новый. Ребят, зацените. Там еще что-то есть в этом кармане. Не, не, внутри. Где-то там внутри. Ой-ой-ой. А, Полом. поломана эта печка для розжига этих углей от кальяна. Ребят, ну вот эта пушечка, он как новый. На 20 тысяч миллиампер часов видно по качеству оригинальный пауэрбанк оригинальный Xiaomi. Офигеть. Два выхода. Проверяем. Рабочий нет? Где тут индикация? А вот. Вот тут должны лампочки гореть. Но они не горят. Может он сел. Надеюсь, что он будет рабочий. Проверю. Стоит такой пауэрбанк вот столько. Он в новом состоянии. Я думаю, он по-любому рабочий. Это просто классно. Я сейчас в машине его проверю. Попытаюсь зарядить. type у меня есть. И посмотрим. Но если он рабочий, ребят... Мы его оставим себе по-любому. Тебе подойду. Yeah. Потому что у тебя нет пауэрбанка. Вот будет вообще он такой элитный, красивый. Из кормилицы бесплатно. К Xiaomi, ребятки. и бренд. Запомните. и Хуяоми. 20 тысяч миллиампер часов. Офигенный, блин. Тут еще так отзеркаливает. Красота. Ребятки, проверяем пауэрбанк. Вот этот от бренда Mi Заряжается, в ребятки. Заряжается. Он просто был севший. Рабочий пауэрбанк МИИ. Видите? Моргает он. Заряжается. Вообще топчик. Просто бомба. Забираем чемоданчик. Будем него находки складывать. И поедем дальше, у ребятушечки. Тут места у нас хватает. Мы, кстати, в машину установили неплохую музыку. Мошку. Установили сабвуфер. Мошку мистер. И вот фирма усилитель. Тут их даже два у нас здесь. Вообще бомба. По помоечкам с музычкой ездим, балдеем. Тьфу, нифига ты новую панамку нашел. Она двухсторонняя. На, На какую? А сейчас сам ходить будешь от солнца. Не не любишь вот эту тему? Панамочки есть, люди фанатеют от них. Ну, в принципе, неплохо смотрится стиль. Супер Риот. Вейкапит. Вот она, буреночка открылась для нас. А здесь шмотки. Повесили зимние сапожки целые абсолютно. Тупость целые сапожки топовые. Магазин Цента. Центро. Заберем на продажу, но продавать будем не сейчас, а зимой. Зимние товары будем складывать. Правильно, Илюх? Да ладно. Кидай. Ребят, зацените, налевик новый фильтр для тачки. Офигеть, мы его вставим как-нибудь. Что? А, это бензин отсасывать. Офигеть, ребят, это не надо ртом для того, чтобы бензин отсасывать шланг. Вот так делаешь, и бензин из одного бака в другой отсасывается. Новый, новый шланг. И фильтр нулевой, офигенно. А это чё? Шумка. Ну кусочек нафиг он нужен, ее тут мало. Ну кусочек шумки, ребят повесим, бомжам будут шумоизоляцию делать где-нибудь в подвале это только металл, о да нет такое на барахолке тоже покупают берем на рынок, герметик силиконовый какой-то оно реально мягенькое ребятки герметик силиконовый оля, я думал ты ничего не найдешь а крышку, стой, где крышка? Чувак, крышки на барахолке покупают. Вот эти дедю нядя, вот это алюминий. И крышечку продам на барахолке. Давай в пакетик крышечку. Ебать, ребятки, еда, похавать. Мм, Бело простоквашено. Паяльник, ля. Ребят, все сыпется мне в руки. Паяльник, алюминий. Хлеба, пакет хлебов. Вот эта тема, черешенку покушаю, хлебушек бомбовский, вот этот с зернышками мне очень нравится, для тостов. Вот для тостов возьму батоны, ну дома хлеб есть у меня в принципе, а вот этот зерновой возьму, он элитный, дорогой он, а мне бесплатно, с кормилицы. И наберу себе йоргутов каких-нибудь. Только их надо изучить. И мне нравятся только с начиночкой вот эти вот. За 37 рублей. 24.06. О, он дырявый. А Давай. тут все дырявые. Чувак, тут все попротыкали. Нафиг это мне каша, чувак. Мне только надо все элитное. Давай мне элитную еду только, хорошо? Не, ну этот ассорти, не элитная ассорти. Но тут есть какие-то какашечки конжутики они, какашечки вот эти, присыпаны. Ну, а сорти интересная, конечно. Ну, орешечки, вот, миндалины. Вот это какой-то гнилой банан или чего. Да, вот кормилица. О, нифига там сколько обуви. Ребятки, сколько обуви, как кормилица. Обувает а неплохо. Только вроде бы там обувь какая-то шляпная уже затасканная. Не знаю, у тебя покупают затасканную обувь? Ну, я сейчас вот выбираю, Вот, допустим, рыбаки. А, их клеили уже. Все много хотят. Вот нормальные рибаки, я думаю, их можно взять. Ну вот для работы, если, да? Савит какой-то. Не знаю, вот вроде нормальные ботинки. Вот эти нормальные вроде. Вот это возьмем, три пары на продажу. Вот это багажник, я понимаю, ребят. Просто вот так накидываешь. Уже подзабили так неплохо машину. Опа! Интересная кормилица. Какая-то коробка тут. ой <связать> ой Нифига себе, адидас. Кроссовочки хорошие. О, это переноска для кота, кажется. Да. Ну такая какая-то подорванная. Ну вот хорошие кроссовки на продажу, ребятки. О, насосик. Деду надо. Вот такой насосик. Принглс. Пустой. Ого, кто-то Принглс любит. Насосик. А, он погрызанный. Жопа ему. Шланг могут купить. Шланг новый. Насос вроде тоже как бы новый, но его погрызли. Это мне нравится. Спортивные лапти. Ой-ой-ой, нифига себе. У кого-то был жесткий спринт, что аж подошва отлетела. Клобучки женские. Илюх, на твоей местной барахолке стоит вот такое брать? Вообще покупают? Редко. Но они подушатанные. Тут жопа этим. Не-не, шляпа. Слышишь, тут шматья. Столько пакетов. Шмотки мы любим, это на продажу сейчас будем выбирать. О, еще. Капец, это все вещи, ребят. Это вещи, все вещи, жесть. Чувак, давай так брать. Давай прям так и брать, короче. Потом отсортируем. Капец, столько вещей, ребят. Вот, все заберем. Нам пора на крышу багажник делать, чтобы туда... Складывать там металлы, шмотки, все вот это. О, это мы поставим, да, нам, нам на машину. Так как он какие-то такие штучки, решеточки для номеров. У нас их вообще этих решеток нет. Они... О, рамочки как раз подойдут. О, гелик. Че он целый, только без пульта. Это на пульте управления гелик. О, нифига себе, две шоколадочки, российский шоколад и бабаевский, вау. Ну, тетя-нядя мне. Волосина, дойди ты от меня уже, слабкая или с чего. А что, они по одному, что ли, Вот это для стола, клееночка, это надо мне. О, это мне как раз для стола надо. Ух ты, машинка на пульте управления, но это бюджетная Чисто кузов сняли, кузова нет, а дно вот есть. Аккумулятор сняли. ну конверсы. О, еще. А, вот. Вот такие конверсы берем на продажу. Ребята, оригинальные. А, оригинальные. 41 размер. Оригинальные. Хорошие конверсы. Целые полностью берем. Вот еще вот такая машинка. О, рыбка. Вау. Балтика. Он коцнутый. Ребятки, я дома. И сейчас вы увидите, что пауэрбанк работает полностью. Смотрите, он ночь на зарядке постоял, зарядился. Бомба вообще, как новый вообще, топовый. И теперь мы его проверим. Поставлю на зарядку свой телефон. Ну, конечно, надеюсь, что он работает. Потому что... Ну, должен, по идее. Я же сказал, как можно новый пауэрбанк выкинуть, я не понимаю. Полностью рабочий, ребят, топовый. Ой, ну уже не топовый, <смех> уже, уже не новый. Ну офигеть, помоечка дарит просто и радует жесть. Ребятки, кормилица. Ого, техника. Да. Увлажнитель воздуха Полярис с проводком. Утетя дядю нядя. От него еще крышечка должна быть. Давай крышечку найдем. Нет крышечки. О, зато есть вот такой воздушный шар. Которые я уже поломал. Забираем увлажнитель. Такой можно за рублей 500 продать на Авито. Он еще, наверное, и с подсветкой. Балдеж. И тут вот такие вот веревки есть, которые мы тоже продадим. Это для штор, походу, веревки. Он еще кухонные весы нашел. Все зарыганы. Блин, чувак, ну они... Не, не, ты че? Это все в помойку. Да ну ты что, с ума сошел? Ну мой. Я этим точно не буду заниматься. Шанел? А ну дай пакетик от Шанел. Кто-то покупал Шанел. Офигеть, значит, не бедные люди тут обитают, раз покупают Шанел. Ох, сытные буреночки в количестве трех штук, ребятки. Ну, тут, я думаю, мы что-то должны найти по-любому. Ой-ой-ой, баклажка мочи. Вот это куш, конечно, у ребятки. Вот это топовая находка. Ой, и сырок в комплект с мочевиной. Так, ну и что тут за вещички? Колготки, штаны. ХЗ может взять, там поперебирать на продажу. Калифорния, дриминг, банан. Опа, а вот еще вещички вещевидные, вещички вещевидные, вещевидные и вещички, ребятки. Все, нормальная целая обувь, зимняя шапка. Шарф, все это можно взять на продажу. Блин, почему сейчас так часто выкидывают увлажнители воздуха? А, где? еще от нее верхняя часть должна быть. Нифига себе, неплохой увлажнитель, только ушатанный. А, он там кристалл треснул, он точно не рабочий. Провод на отсечение. Я лью кристалл. И там мо мечтал. Теперь мое эчтопик. Медный кабель. Эйч топик. Распалю. Костер. И сожгу его там. Ашкуди. Ашкуди. О, неопейн. Эльф барчик. Вот эта тема. Вот это беру. О, ребятки, кормилица. Интересует она меня. Очень интересует. Кормилица сытная. Есть ли тут? Чем? Поживиться. Поживиться. Нифига себе, сколько ключиков. Это откуда столько ключей тут повыкидывали? Капец, сколько ключей, ребят. А представляете, это ключи от сейфов, где деньги лежат. Ммм, свеженький, мягенький. Слушай, я, блин, голодный такой, капец. Я и лавашечек этот сейчас поперекушу им немножечко, червячка замарю. Да, я же сказал, ребятки, то, что он свеженький. Но вот на сухую, конечно, блин, не очень приятно есть его. Надо бы запить что-то найти. О, Квасик. Ну тетя нядя мне квасик под хлебушек. Подержи. На он же квасик. На, квасик. Целая бутылочка. А? Пенится. Ребятки, пенится. Квасик. Понеслась жара. Опа. М -м -м -м. У меня есть свой личный дегустатор, ребят. Попробуешь. Сейчас. как тебе нормальный квас давай сюда блять ну да сюда не нас она о какой пушечный в ребятушечки у меня тут целый пакет у ребятки обуви, обуви. Сейчас будем выбирать на продажу вот такие локацияли тоже, в принципе, можно взять. Вот еще шляпетки разные. Вообще такую обувь не понимаю вообще. Мне вот это не нравится. Вот такие лапти, блин, непонятные. Это то они шляпные. Тем не менее, их тут целый пакет наберем сейчас на продажу. Вот с рынка порванные пятки. Это брать не будем. Сапожки всякие разнотипные. Ну, сейчас повыбираем, блин. Что-то заберем. Нифига себе, блин. Умбра. Ребятки, умбра оригинальные. Кроссовки детские. Умбра бандит. Нифига, какое название. 35,5 размер. А где второй? О, и вот второй Умбра-бандит. Ну, конечно, у них какой-то бандит ходил. Посмотрите, как обувь он протер. Это как так можно, я не понимаю. 2 500, ребят, стоили вот эти лакоцакели. Знаю. А мы по 100 рублей их продаем на рынке. И Капец. Нос... И это очень дешево. Ну, вот 100 рублей, вот, допустим, 200. Ну, тут рублей 500 будет с этой обуви у нас. А, улица имени бы. Осуждаю. Ребят, я в шоке. Илюха там где-то на дне банка. Бака нашел 100 рублей рваные, настоящие, только кусочка нет, а их в банке можно обменять, офигеть, ну считай соточка с помоечки на халяву и даже ничего продавать не пришлось, нормал, забираем конечно же в ребятки, как от денег отказываться, я кстати в Москве был возле вот этого здания, я фоткался на его фоне, вот фотка. ой ой ой ой ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нифига себе, сколько виноградиков, ребятки. Это же белый налив какой-то. Это очень вкусный виноградик, ребятки. Я очень люблю виноградик. Илюх, ну ты пока там попытайся что-то найти, а я перекушу, хорошо? Спасибо. Не, не наелся, я голодный. Я до этого бублички съел с помоечки. Лавашек и квасик. А теперь пора заесть это все дело виноградиком. М -м -м. М -м -м. Я так и знал, что он очень сладенький, М -м -м. такой обалденный. Посмотрите, какая кисточка. Так она вовсе не гнилая. Я сейчас в коробочку, чтобы он не помялся, наберу себе виноградика дома, приду, помою и даем его и съем его полностью, ребятки. М -м -м. О, полотенечко. У меня тут полотенце нормальное. Я тут хлебушек нашел. Нормальный еще хлеба. О, пойдет. Пойдет, пойдет Настоящая? Покупаю. Нифига, этой шайбой рисовать можно Да, вот, пишет она шайба. Это рисовальная шайба Пиленные палочки, вот эта игра называется Так она вся зарыганная Передай другому, придумай веселое задание Для следующего игрока Свисток тогда бери на продажу Свисток Да она погрызанная Пиздец, еще дрова я не продавал Пиленные досочки Игра это, да? Да, у меня такой купили. Ага. Ну, взял... О, что за боксик? Это О, чувак, так. это топовый бокс. Это топовый бокс, я такие покупал для инструментов. Офигеть, забираем. Ну вот эта пушечка, рыбитушечки. Ящик для овощей шоколадный. Нифига себе. Каких овощей? Я туда инструмент буду складывать свой. Это ты овощей уже тоже набрал? Это для этих ящиков? Вот еще ящик, чувак. Еще один. Три ящика уже. Вот это что такое, Я не пойму. Это для кого вообще вот это вот? Это под колеса бросать или что? Ладно. Я понял, для чего это. Поставлю эту ловушку для конкурентов. <реклама> да... Вареники? Оу, вот это, конечно, я оставлю лучше бомжам конкурентам. О, лейсики. Ой-ой-ой, вот это мне уже надо. Нафиг мне эти вареники, когда есть вот такая вот тема, вкуснятина вот это. Нифига себе, это что, хромакей? Хромакей с помоечки, целый рулом. Ну вот это интересно, вот это деду надо. Ой, сейчас разорву, как голодная гиена. Чувствую, что тут есть находки. Чувствую, ребятки, находки. О, металл, тремпеля. Кстати, я недавно переехал, мне как раз тремпеля нужны. Вот это все заберу, сейчас их переберу. И самые топовые себе. О, вы нас хаты, вы нас хаты, вы нас хаты. Я же сказал, что чувствую, что есть находки. Я же сказал. Аккуратненько. Крыло для велика. Беру. Ля, кеды. Сука, новый, но а, вот так это Токарди бренд. Ну такие себе, они недорогие. О, бегуди. Это прям так заберу. Сейчас я вот в эту коробку буду находки. Так, куда полез, блин? Куда полез? Конечно, мне жалко. Конечно, жалко. А ты как думал? Кепочку возьму. Еще кепочку. Зеркальце, бери, бери Процесс идет Процесс, ой ой, -ой, -ой, -ой. Переключатель для велосипеда Скоростя переключать Шимано Торней ТХ Это подделка, ребят, Шимано Очень дешевая, шляпная Но можно взять, если шестеренки и болты От него найду Смазочка, а там пусто почти Санитель, дезинфицирующий гель Он был здесь Поко f 3 А наклеечки есть у Поко я люблю наклеечки собирать. О, есть наклеечки, ребятки. Вот такие. Возьму. Ребята, Intel, смотрите. Для чего это вообще повязка такая, интел? Нифига себе, блин. О, шампунечка. Вот это мне надо. Ну, Там где-то вот столечко шампуньки. Шампунь для волос. Укрепление невероятный объем. У вот детья-нядя мне. О, какие-то наклейки с бабочками. О, молочко для лица очищающее. Не, вот это мне не надо. Хотя не, молочко возьмем, может купит кто. Не, вот это вот повязка Intel, я не пойму. А процессор где? Intel Core i9-999K. Где Intelовский процессор? Где? О, новый блок питания Huawei. Смотрите, даже в пленочке. Сухарички? Сухарички. Бомбастер, Попкорн канабельный, карамельный. Это открытая, Ролтон, Это мне не надо. Мне только запечатанная. Нифига себе ты тут налутал. Это Эрвик. А это новые шапки с бирочками. Ребят, их по 554 рубля продавали. Смотрите, раз шапочка новая. Вторая новая. Третья новая. И все по 554 рубля. Все новые шапочки, ребятки. Это мы зимой будем продавать на барахолочке. 615 рублей вот это вообще. Нормальный товар для зимы. О, нифига себе, запечатанный. О, бомба. Несклик, ребят, запечатанный. Срок годности до 23 июня 22 года. Сейчас уже 20... 28 примерно. Ну, ничего. Просрочено там на недельку. Это ничего страшного. С молочком. Буду кушать у ребятки. вспоминать помоечку. О, ведро для мусора. Офигеть, оно целое. Новое. Просто вот стояло возле бака вообще новое. Идеальная ведверка для мусора. Мне надо. Еда запечатанная. Да. О, компотик. Компотик еще холодненький. Гранатовый сок. Срок годности 6 месяцев. Но он как раз просроченный немножко. Но я думаю, ничего страшного. Он, кстати, начал бродить. Это я бы просрался, если выпил. Не буду. Илюх, будешь просроченный гранатовый сок холодненький. Ну, я не знаю, он газированный просто. Видно, газы выделяются. Ну... Выпьешь, по-моему, мне скажешь там. Просрочен? Просрался, не просрался. Чуть-чуть да? вообще, на полмесяца. Да слегка попробуй на язычок и все. Если забродил, то не надо. Не? Ну, так употребляй. Помоечка спаивает и дарит витамины. Он дай ко мне кукурузочку. Люблю вареную. Кукуруза отварная в початках. М -м -м. Дата производства. Ой, 21 год. Не, не, чувак, есть жопа есть питера привет смотрите в краснодаре что растет грецкий орех а в питере нифига не растет блин а грецкие орехи очень дорогие когда они поспеют я буду залутывать их и собирать себе домой забирать грецкий орешек вот топовая коробочка для находок о это же как называется ребят напишите в комментариях забыл как это называется не, ну, на продажу заберу его. ну еще и с подсветкой. Иди, нядя, сумочку. Вот тетю, нядя, мне. Драная она, падла, блин. Ее всю, всю прошерстили. Мыльнорыльная, вот это мне надо. Чуть-чуть дезодоранта. О, зубная паста дорогая. Блендный мед. Вот, блендомед, ребят. 3D вайт, дорогая, блин. Это я домой заберу. Те на зубная паста? О, чехольчик новый из Валбериса для седьмого айфона. Нормально зубная паста. Лактоцит. Это для интимной гигиены. А вот это деду надо. Это сейчас актуалочка. О, да. Адидосы ушатанные, но оригинальные. О, ушные палочки. О, душки. Душки. Вот это дедюня, дядюхи. бутылки Балара какая-то. Да это шляпа. Приторные. Ну, купят их. Да, я знаю, что купят Илюха. Дезодорант, куда? Нормальная. Это на этот. Вот О, да, вон. кстати, крепление для телефона на воздуховод. Забираем. О, зарядочка. О, -о, -о да ладно, это как раз тебе в машину для прикуривателя, ребят. USB удлинитель для машины. И вот, кстати, зарядка для айфона. Маленькая, Вообще целый зарядка. комплект мне заряжать как раз. Ой, за ленточкой надо, Маленькая. дедю. Клеечек момент. Не, он засох. Это герметик был, я недавно такой покупал. О, для машины тряпочка. Сколько всего полезностей. Для машины много всего. Зажигалочка, на которой написано «Прага». Не работает, но ее купят. Чему я заметил, многие по чуть-чуть напитков выкидывают. Вот чуть-чуть пиваса, чуть-чуть швепса. Не допивают, наверное, потому что газы заканчиваются и выкидывают. Заелись, блин. Я вот все допиваю. До последней капельки. Телефон потерял? Офигеть. Да и мне сейчас жарко, я не особо внимательный. HTC. Весь обрисовали. С двумя камерами и со сканером отпечатка пальца. Какой-то школьник, да, походу, пользовался он. Вот так вот его ломал, экран сломал, но плата она вот здесь находится, она скорее всего целая. Его даже поджигали, прикинь, подпаливали зажигалкой. Заберем на продажу, да, сканер отпечатка пальца там есть, нормал. На, на запчасти за 1000 рублей можно будет продать. Да засунь обратно, блин, О, эту хуйню отлетит. Флешка есть на 32 гига нифига себе блин да как кто-то дебил ребят зацените с телефоном что выкинули флешку сандиск диск ультра на 32 гига 10 класс топовая флешка ребят вот да, чисто флешку можно продать я думаю за 500 рублей спокойно но лучше себе да ее оставишь uh -huh. у тебя в телефоне насколько сейчас стоит тоже 32 но она старая а -а -а. Не, не помню какой класс но не такая но это покруче. Кор -кор -кор -кор. Ой, да, сюда, сюда. Технику хочу найти. Помойка кормит. О, ребятки, кормит. Ну, блин, бачки сегодня пустые. Вот это обидно. Мигелашичка. А, уже очищенные шмотки. Учки так аккуратненько. Кто-то уже перебирал их здесь. Ой-ой-ой, так это тебе сейчас одеть. Они будут получше. Адидас. АСМ какой-то футбольные. Одевай сейчас, они будут не такие же. огромные, да. Переодевай. Просто вот он в этих джинсах, джинсовых шортах самодельных. Да ничего, покажи с банантом. Подписчики спросили. О у меня... Вынос с хаты. У меня хорошенький вынос с хаты. О, прикинь, New Balance оригинальные штанишки. Ну, натяни резинку повыше, подними норм. Зацените, ребятки. У тебя тебя надо. New Balance оригинал, спортивные штаны. Размер М. Ну, как оригинал. Хотя, не сомневаюсь, где бирка-то. Вторая. Может, и Орик ХЗ. Че? помимо штанов, больше ничего не выкинули? О, нифига, целая коробка прокладок. Новые прокладки, Белла. На две капельки. Это я домой заберу. Это деду надо. О. Жувачки, клипсик, пожуем, целая пачка почти полная. О, стикеры, храбрый львенок, настоящий мишка, шляпа. Прикинь, сейчас я найду ее дви... дневник, а вот он. Хи... Hello Kitty, ребятки. А тут что-то такое все, на продажу даже нечего взять. Ну вот эту ручку можно взять, она по идее должна писать. Ну да, я скал пишущая ручка, вот такая много многоцветная, нифига себе, вот с таким вот зайчиком, его нажимаешь и цвет сбрасывается, жвачки, ручка, шортики, штанишки, ну и прокладочки, нормально, в принципе, хоть что-то, да, но ну и что это, о, не, ничего, это медяшечка, ребятки, медяшечка, медные кабеля. нифига себе, толстожильный, вот это стратегический запас меди, розеточка, нормальная, с интернетом, прикинь. Так, ну интернетовский кабель мне не надо. Мне только медь. Кстати, ребятки, сейчас стримим на мой второй лайф канал Я сейчас возобновил свою стримерскую деятельность. Вот, 600-700 человек на лайв-канале. Чатик летит. Так что, ссылочка на мой лайв-канал в описании. Там вы увидите стримы с помоечки. Сочный контент с кормилицы увидите первее всех именно там Так, вот такие розетки Ну нафиг, они поцарапанные О, еда, сюда М -м -м -м -м. Ай, ай, ай Капец тут говнами воняет О, чак-чак с натуральным медом 14 февраля 22 года январь, февраль Фу, просроченный. Вот прям по запаху чувствую. Срок годности 90 дней. Это 90 дней это сколько? 3 месяца? Февраль, март, апрель, май. Просрочен. Так, ладно. Так, что, О, еще медяшечка. Сюда, еще медяшечка. С коробкой, прям. Светильнички, да. Могут быть, кстати, даже рабочие. А, к ним блок питания нужен специальный. О, ложечки, вилочки запечатаны, ребятки. Это мне для дегустации еды надо. Ха-ха-ха, я же сказал. У меня вот проходной ключ для помоек. О, овощей немножко. Ребятки, стримлю сейчас, как видите, на лайв-канал свой. Открыл сезон стримов на помоечке, поэтому залетайте. Ссылочка в описании на мой канал, где я стримлю. Ой-ой-ой! Нифига себе, ребят, тут целый пакет новых чехлов для всяких Xiaomi, обалдеть, ой-ой-ой, бери весь черный пакет, охуеть, это мы будем продавать на рынке, новый товар, партия нового товара для барахолочки, ребятки, зацените, это сколько денег выкинули, смотрите, MII бренд Чехлы, силикоиновая накладка Mi 6X A2, еще чехлы Mi Max 3, для разных телефонов, тут может даже для айфонов, ой-ой-ой, ой-ой-ой, целый пакет защитных стекол, пленок, и все новое, ребят, а не, это, слышишь, тут упаковки, внутри пленки там, а не, есть чего, или что, я не пойму, не, нету. 11 Pro Max для айфона Здесь была пленка Не, ну тут вот чехлы еще Вот чехлы Ну, ну тут как-то непонятно вот, А, вот стекло защитное вот Чувак, ну давай переберем Тут где-то есть, вот тут нету Ребят, офигеть Столько денег вот это выкинули Ребят, просто жесть Вон сколько чехлов для Xiaomi Все новое обалденно. Это тупо товар, который мы будем очень долго продавать Под разные телефоны надо будет коробку найти удобную. Вот сколько защитных стекол. Samsung S7, Galaxy A50, Galaxy M10. Так что, ребятки, кто живет в Краснодаре, приходите на барахолку, если захотите себе чехольчик новый прикупить для телефона. Хуяоми там. У нас теперь этого добра капец сколько. И все новое. Ребят, все новое. И тут очень много денег. Илюх, я думаю, если это все продать, мы заработаем тысяч, наверное, десять. Я так же. Может оптом, знаешь, кому-то там на рынке том же продадим. Оптом по полтиннику. Тем, кто продает это чехлы. Ребят, короче, здесь тысяч 10 нашли. Офигеть. Вот эта помойка порадовала. Вот это я понимаю вынос хаты бомбический. И все для Xiaomi в основном. Кто-то походу, да, закрылся. Чтобы они еще пауэрбанки новые выкинули. И новые Bluetooth колонки. И все для Xiaomi. Вообще, какие хочешь чехлы. Даже у такой есть колечко.